Блог полуформатных выступлений. Встречайте, друзья, бурными овациями каждую команду. Долгожданный фестиваль, увиделись мы снова. Эта сцена нам родна, публика знакома. С проем, зал сегодня разорвем. На сцене ну что, начнем? Перед вами самая горячая команда Юниор Лиги. Сейчас будет жарко. Дорогие друзья, давайте представим случай в приюте. Я хочу сдать эту собаку. Но ведь этот человек. Это мой бывший! Наша команда немного пофантазировала. Итак, давайте представим будущий президент Российской Федерации, девушка. Да ну нафиг, не может быть такого Лучше сиди дома, тебя мама заругает Мама заругает тебя, мама заругает Давайте представим, киллер просудился Ну ладно, одним больше, одним меньше Лучше сиди дома, тебя мама заругает Мама заругает тебя, мама заругает Лучше сиди дома, тебя как вы уже знаете, в 10-11 класс ввели такой предмет, как астрономия, но у школ денег на телескопы не хватило. Давайте же посмотрим, как проходят такие уроки. Смотри, это большая медведь, а смотри, стрелец. Все-таки странно у нас школа. В смысле? Да как бы крыши нет. Лучше сидит дома, тебя мама заругает, мама заругает, тебя мама заругает. Давайте представим случай в спортзале. Хорошо, тренировка прошла, да? Да, но третий бюк-тест лишний, по-моему, был. Дорогие друзья, наша команда играет уже четвертый год в юниор-лиге. И мы тут с командой подумали и поняли одну вещь. Ведь не важен возраст, не важен стаж. Важно то, что пока мы играем в КВН, мы молодые. Для вас вступала команда Квенрих. Спасибо. Да мы так не похожи даже по цвету кожи. Становись рукой руке, мы же пусть нас здесь каждый услышит. Здравствуйте. Вас приветствует команда КВ. Детки в клетку. И мы начинаем. Случай в аптеке. Дайте мне уголь, пожалуйста. Активированный. Давайте домой версию. Дома сам активирую. талант школьника. Итак, дети, тема нашего сегодняшнего урока мои таланты. Кто хочет рассказать первым? Я уже три года на скрипке играю. А я уже 10 лет танцую в балетной школе. А я могу свободно на русском, татарском, английском, французском, немецком врать. Была команда КВН "Детки в клетку". В клетку. Спасибо. Вы там где? Отойдите. У меня платье дурацкое. Да чё дурацкое? Это покажи. Нормальное платье. Ты ей это скажи, приперл в таком же платье. Мы с тобой договаривались. Девочки, не ссорьтесь. Давайте уже шутить. Сегодня вас ждет двойная порция отменного юмора. Приятного аппетита. В случае первого сентября. Подать. Первый звонок. Честь предоставляется ученику 11-го В-класса Теремошкину Геннадию и ученице первого Б класса Козловой Анастасии. Ну чё, на какое плечо садиться будем? Да ладно, чё ты, да не стесняйся. Время после нашего рождения папа думал, что мама получила вторую по акции, два по цене одного. Наивный. Каждая девочка была в такой ситуации. Итак, заседание женского совета объявляется открытым на повестке дня. Обсуждение мужского подарка на 23 февраля. Может быть носки? Да, ну мы это в том году дарили. Может быть утюг? Зачем утюхта, а носки чем гладить? Может быть, все-таки носки. Да, да, зачем нарушать традиции? Зрителю на заметку. В роддоме нас перепутали. Но никто не, не догадался. А сейчас случай на баскетболе. Но я же говорила сработаемся с вами была самая эффектная команда квн стали парами еще увидимся Добрый вечер! На сцене команда КВН 35 Пескорей. Да, понимаю, не очень подходящее название для женской команды. Но чтобы получить Гран-при, мы пригласили самого опытного КВНщика из нашей школы. ЮНЁКО, ПРИВЕТ! Ты кто? Я Стас из команды КВН Волонтеры. Вы волонтеры, работаете бесплатно? Но. А че ты тогда такой пухлый? Я еще не пухлый. Здорово, жирный Здорово, братан Здорово. Девочки, а вы со мной миниатюру подготовили? Да, конечно Бог поставил перед мальчиком выбор Либо красивое лицо, либо шарик Так, девочки, что это за фигня, блин? Вы подготовили что-нибудь нормальное? Да. Мало кто знает, что не Руслан Харисов отращивает свою бороду, а она его. И прозвучала тысячная шутка про бороду <свят> Руслана Харисова. Аплодисменты, друзья! Хочу сказать огромное спасибо моей маме, моему папе и, конечно, огромное спасибо бороде Руслана Харисова. И прямо на ваших глазах прозвучала тысяча первая шутка про Борду Руслана Харисова. Аплодируйте, друзья! Команда КВН 35 Пискорей, и мы начинаем. Представим, что было бы, если ведущий «Жди меня» был гопником. Чё, батя, есть <свес> шаля? Нет. А эти найду. В каждой семье была такая ситуация. Блин, да где же мои очки? Мама, мама, я очки не могу найти! Да что, твои очки, я телефон свой найти не могу. Да что, твой телефон, я шаль потеряла. Да что, ваши вещи, где мой пресс? <музыка> Команда КВН-35 в спасибо. Респект, лизер 25-й школы команды КВН наоборот. Я вам еще раз повторяю, вам рано в КВН. Почему? Вы не умеете шутить. Мы умеем. Ну хорошо. Что самое страшное в пятницу 13-го? Оно? Нет. ОГ. Вы что? Не знаете, что такое ОГ? Вот ты сечешь, что это? Сечу. Ясно. Почему все самые ужасные слова в этом мире состоят из трех букв? ЕГЭ, ЖКХ, АУЕ. Я да потому что вы еще маленькие и ничего не понимаете. На сцене команды КВ наоборот. Давайте к миниатюрам. Ольгу Бузову часто приглашают в разные жюри. Вы в oh, <звы> Бабушка перепутала ингалятор с вейпом внука. Комиссии по сдаче ЕГЭ. Итак, у вас допущено очень много ошибок в части С. А вы что скажете? Вы в танцах! Ну а с вами была команда КВН «Наоборот». школьники, которые учатся в одном классе. Эмиль, а чё ты постоянно начинаешь? Может быть, я начну? Ой, не начиная а. Ну, как вы поняли, мы с ней всегда ссоримся. А это Ринас с Ангелиной и они брат с сестрой. Я вообще-то уже давно самостоятельный. Да ты живешь с моей мамой. Да ты тоже живешь с моей мамой. Ринас, жить с мамой это не топ. <связь> топ. Ринас, стоп. А это Ильна с насти и они встречаются. Вот дети. <связывающие> йо йоу йоу О, началось! <связывающие> ну и да, забыли представить. Это наш дебил у школы. Сколько раз вам повторять не дебил, а рэпер. Кстати, у меня вышла новая песня. Ну давай. Эшкере! 34-я школа! Ненавижу учебу! Пропускаю я литру, Не хожу я на фидро! Ненавижу я ухо! В общем, поступаю в ПДО! Ну говорили же, дебилы школы! Это команда КВН! Добрый вечер! Поехали! Well, well, well. много обновлений Давай. случай на дискотеке такси лайм Звони. О, долбанная реклама вконтакте знаешь его случай угадалки здравствуйте вы можете предсказать мое будущее да конечно дайте вашему вакуум. Ам... Я путь. вижу, я вижу. Что вы видите? У вас за заболит лицо. Правда? Да. Ай, сплылось! <плодисменты> На каждой дискотеке можно найти человека, который 10 лет занимался танцами. <плодисменты> Давайте представим, что было бы, если бы самые известные блогеры стали нашими учителями. Бэм, бэм, бэм, это композ школьный столовый. Хаванский. Жух, -жу у вас контролька. Жух, жух, поставлю двойки. Марьяна Ро. <связывая> И у вас отметка длинновог. Но это не точно. Пиграшен, босс. С вами Владислав Николаевич. Это урок музыки. Пошёл, блин! Ресторатор. Я ваш новый директор и меня зовут Николай Соболев. Николай Соболев. Или Сирень Байрамов. А наше выступление хотелось бы закон закончить фразой, после которой всегда наступает конец. Сына, открой электронный дневник. Это была команда КВН. Добрый вечер. Спасибо за внимание. Добрый вечер. На сцене команды КВН Корень из двух. Ну, вроде бы все тут. Давайте начинать. поехали. Стой, стой, стой, стой, стой. Нам не хватает нотки тупизма в команде. Алёша! <звы> <звы> ну вот, сейчас все на сцене. На сцене команды КВН Корень из двух. Мы начинаем. Наша первая миатюра ⁇ дом, в котором живут одни Влады. Влад, скинь попить. <связывая> да нет, Иванов, Влад. Да ты мне еще денег должен. Влад. Влад. Обычная физкультура в зябовской школе. На старт внимание! Мусора, однажды на медляке. Еще раз еще раз! Еще раз! Танцуйте, пожалуйста, вы такая милая пара. А что хотелось бы сказать в конце? Мы, команда, которая играла три года в Нью-Йорке, финалисты прошлого сезона, а сейчас мы закрываем блок полуформата.